И сможешь получать на свою карту, э, карту своего банка, 200-250 тысяч рублей ежемесячно. Но и это еще не все. Чтобы ты мог общаться не только с, с нашими специалистами и со мной, да, но мог э, свободно общаться и с другими своими коллегами, я сделал специальный чат, э, который будет в мессенджере Telegram, в котором на сегодняшний день около 500 человек, да, которые могут, естественно, делиться с, с тобой своим опытом.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 И заработанные вами денежки вы можете выводить на любую карту мира, в любой точке мира. Да? И сейчас мы находимся в Польше, поэтому выводить мы будем на карту а, польскую. польскую да? То есть тут без разницы, можете выводить на российские карты, без разницы. То есть а, сейчас а, по данному курсу 10 тысяч тысяч да, польских золотых, это эквивалентно, а, эквивалентно 200 тысячам российских рублей. И а, сейчас мы смотрим на... Нашем счету, на нашем счету 20 927 злотых, и мы попробуем вывести сейчас 10 злотых. 10 это каждую неделю делать. Проблем в этом нет никаких. по 4 тысячи злотых, поэтому будем выводить три раза. 4000 злоток мы вывели осталось 16 987 ну и мы попробуем еще раз так еще раз мы будем Сейчас появится еще что, 4000 мы вытянули. Так, еще 4000 слоты. Так, пока не удалось. Пока еще не прошла как бы операция по э, сам, самой карте. Ну, вот сейчас сделаем еще. Один был. еще выведем четыре. что мой дневной лимит переполнен, как бы, ну вот мы смотрим, мы вывели, получается 8000 злотых сегодня. То есть что примерно 180 тысяч рублей. Придем еще завтра. Так, сейчас выведем мы все-таки вопрос Дневной лимит, оказывается, у меня 10 тысяч злотых, но придем завтра еще выведем еще 10 тысяч злотых, продадим и сделаем. Так. И вот еще 2000 злотых мы вывели, то есть всего получается 10 тысяч злотых мы вывели и эм, так можно делать каждую неделю. Друзья, всем привет, это Рашид Трифудинов. Всем, кто не понимает, как делать деньги в интернете, я объясняю волшебное слово трафик. Маркетинг, реклама, трафик. Даже три волшебных слова. Они приносят деньги, ну, реальные, как видите, вполне реальные деньги. Много хороших денежек. Вот. Если хотите делать настоящие деньги в интернете, то вам принципиально нужно отбросить все левое, ну и, блин, брать и зарабатывать. Короче...